Я вас приветствую на канале мотосалона Мототек, поздравляю всех мотолюбителей с началом нового мотосезона и хочу представить вам новинку от компании Геон, мотоцикл Иссен. Геон Иссен претерпел немало изменений, основным апгрейдом стал совершенно новый мотор, объем 300 кубических сантиметров вместо 250 как было в прошлой версии. О двигателе поговорим немного позже, а сейчас и смотрим весь мотоцикл в целом. И Син 300 мотоциклы, которые относятся к классу 3 Очень яркий и броский дизайн вместе с дутыми формами придают мотрику брутальный вид, что не характерно для такого класса. Удобная посадка и руль с широким хватом обеспечат отличный контроль мотоцикла при движении плотном городском потоке. А заднее колесо в 150 размере дает хорошую устойчивость при резком изменении направления движения. органы управления и приборная панель достаточно просты. На левом пульте повороты, дальний ближний свет, сигнал, флажок подсоса, мигать дальним, на правом выключенный свет, габариты, включенный свет, стартер, стоп-двигатель. По приборной панели датчик перегрева, указатель нейтральной передачи, тахометр, скорость, включенная передача, пройденный путь. Время и указатель топлива. В головной фаре установлена галогеновая лампа стандарта H4 мощностью 35 на 35 Вт. Ходовые огни диодные, указатели поворотов также диодные. Сзади полностью установлена LED-оптика, то есть и габариты стоп-сигнал диодные, ну также и диодные повороты. Ходовая часть это передняя вилка перевернутого типа с регулировкой по жесткости. Сзади установлен моноамортизатор, работающий через систему ProLimp. Тормоза заслуживают отдельного внимания. Спереди установлено два четырехпоршневых суппорта радиально-упорного крепления, работающих с двумя плавающими дисками э, диаметром в 300 мм. Задний тормоз также дисковый. Теперь самое интересное. Силовой агрегат это 300-кубовый четырехтактный верхневальный четырехклапанный двигатель жидкостного охлаждения оснащенный баланс валом и масляным фильтром тонкой очистки, выдающий мощность 29 лошадиных сил уже при 7000 оборотах, сблокирован с 6-ступенчатой трансмиссией. В отличие от прошлых версий, в 300-ке установлена большая ведомая звезда на 42 зуба, мощность на которую передается 520-й Теперь давайте послушаем звук этого мотоцикла и проедем Отличие от 250-ки явное. Мод стал явно динамичней, более четкая реакция на ручку газа. Чувствуется доработанная подвеска, вес в 139 кг абсолютно не ощущается ни в движении, ни в медленных разворотах. В целом мотоцикл изменился в лучшую сторону. Посмотреть на него, а также провести тест-драйв вы можете в нашем салоне. До свидания. Yo, yo, yo, we can't have a clash But ya really, this next test applied <laughs>